Всем привет, друзья! Меня зовут Денис, и вы смотрите канал 812 ФОТО. И сегодня я расскажу вам о светодиодной кольцевой макроспышке Makey -E FC110. В макросъемке очень важно, чтобы источники света были как бы в масштабе самого объекта съемки. Ну, допустим, при съемке какой-то миниатюры или модели для более естественного вида кадра, да, нужно, чтобы источники света по размеру, по расположению были бы соотносимы с размерами этой модели или миниатюры. Ну, нельзя просто так поставить огромный, большой, хороший студийный свет, приблизиться с фотоаппаратом, да, или объективом к объекту съемки и сделать хороший, светлый и хорошо покрашенный светом кадр, да. Нет, вы должны э, приблизить свет. К объекту съемки и сделать его такой мощности чтобы экспозиция была хорошей причем здесь мощность да ну потому что вы должны прикрыть диафрагму чтобы добиться хорошей глубины резкости и отрегулировать мощность таким образом чтобы она была достаточной для хорошей экспозиции вот для этого художнику приходят на помощь вот такие вот кольцевые вспышки или просто источники постоянного света как fc 110 которые решают все эти проблемы, потому что крепятся они на объектив, а объектив получается ближе всего к объекту съемки. Комплектация UFC 110 следующая. Это, собственно, блок управления, соединенный кабелем со светодиодным кольцом. На кольце у нас также есть фильтр на 3500 кельвинов, и если его снять, то мы получим температуру в 5500 кельвинов. Это 8 адаптеров, подходят они практически на любой объектив. С помощью адаптеров мы закрепляем кольцо светодиодное на наши объективы И, конечно же, инструкция, в том числе и на английском языке Возьмем фотоаппарат и давайте закрепим вспышку Посмотрим, что у нее вообще здесь с контактами А с контактами все просто Один контакт центральный, это значит, что никаких режимов TTL и всего прочего у вас не будет Только синхронизация да, с затвором, только срабатывание вспышки а уже все настройки по мощности мы будем делать на самом блоке управления. Далее берем наш адаптер, 58 мм у меня объектив, закрепляем и устанавливаем наше светодиодное кольцо. К сожалению, оно не фиксируется, а может быть, это и к счастью. Ну, на самом деле, непонятно, почему так сделано. Возможно, это как раз сделано так, чтобы провод можно было как-то положить удобно, но как есть, как есть. Питается вспышка от четырех батарей класса АА. Пластик очень качественный, и сборка тоже меня порадовала, потому что, хоть это и китайская сборка, но сделано все очень Классно. Итак, включим нашу вспышку. И видим, что на экране было куча-куча всего, да? На самом деле, добрая половина этого не используется в работе, потому что, видимо, это экран стандартный для какой-то линейки аппаратуры, вспышек мейки Ну и давайте посмотрим, что у нас есть по кнопкам сначала. Пайлот – это просто проверка, да? Проверка работы вспышки. Далее мы видим букву М, это мануальный режим, но он здесь и так один, этот режим мануальный и все. Значит, индикатор заряда батареи, да, и мощность вспышки. Сейчас мы поставим самую мощную единицу, да, и 1, 2, 1, 4, 8, 16, 3, 2, ну и так далее. Мощность мы настраиваем сами, сделав несколько снимков, да, мы уже смотрим, что нам нужно. Дальше. Что касается кнопок, да, ну вы уже поняли, этим можно управлять. Этой кнопкой можно включать свет, подсветку. Она также действует как лог, да, замок. Да. Мы не можем ничего уже нажимать. И давайте обратно. Кнопка Mode переключает режимы вспышки. Это может быть вспышка полным кольцом. Это может быть левая половина кольца и правая половина кольца. И следующая кнопка это Light. Это свет То есть наша вспышка превращается в видео свет И может спокойно использоваться при макро-видеосъемке А может быть и при обычной видеосъемке Ну и собственно кнопка включения и выключения Ведущее число в вспышке 18 метров. Это не так много, ну и тут понятно, зачем э, очень большое ведущее число, потому что мы снимаем достаточно близко объекты, и большой-большой мощности нам не нужно. Если вы снимаете в студии, то, э, возможно, вам больше поможет Light Cube, да, то есть э, там будет и более равномерный свет, и э, вы можете добиться каких угодно там эффектов, ну, тем более, если в сочетании с этой вспышкой, то вообще будет полный комплект. Ну, а на природе, как раз, мне кажется, когда с собой лайткуб не возьмешь, как раз вас а, выручит вот эта вспышка FC-110 от фирмы Makey Ну, а у меня на сегодня все, друзья. Желаю вам только отличных кадров, хорошего настроения. И в конце видео, по традиции, можете посмотреть полные технические характеристики светодиодной вспышки Makey FC-110. Всем пока!